Привет! Apple Finder у микрофона. Сканер отпечатка пальцев Touch ID в iPhone и iPad вещь довольно-таки удобная и практичная, однако, к сожалению, сканер не всегда, как правило, может работать корректно, давать забои и так далее и тому подобное. Сегодня в этом видео я решил рассказать тебе и твоим друзьям о нескольких действительно годных способах, которые реально помогут ускорить работу сканера на твоем iPhone и iPad. Первое, что я тебе настоятельно рекомендую сделать, это зайти в настройки на своем iPhone или iPad, перейти в раздел тачайди код пароль и просканировать один и тот же палец минимум два раза я не знаю каким образом это работает как это вообще получается но после этой самой процедуры ты действительно почувствуешь разницу твой сканер отпечатка пальцев станет работать чуточку быстрее не помешает и обновить прошивку на твоем iPhone или iPad если он конечно же поддерживает сканер отпечатка пальцев я был действительно удивлен однако после обновления моего iPhone 7 Plus iOS 10.3.2 на iOS 10.3.3 в последнее время я сильно пиарю вторую прошивку, не суть. Мой смартфон стал разблокироваться действительно лучше, быстрее и точнее. Процедура, которая может излечить абсолютно любой системный недуг на твоем iPhone или iPad, это сброс настроек. Многим подписчикам своего канала, которым я советовал этот способ, может это будешь ты или не ты, я вообще без понятия, не суть. Меня спрашивали, а удалится ли какая-нибудь информация, там фото, видео, приложение и так далее и тому подобное. Ничего не удаляется, только сбрасываются настройки до заводского варианта, а именно Wi-Fi, пароль, обои на твоем iPhone или iPad и так далее и тому подобное. Последний способ, который лично мне понравился больше всего, это протереть сканеры отпечатка пальцев Touch ID, да-да, вот этот вот самый кружочек с колечком, спиртиком с помощью ватного диска. Нет, это не потому, что здесь присутствует спиртик, хотя... А почему мне тогда понравился этот способ? Да, я вообще без понятия, но потому что процесс вот этого вот протирания, он действительно прикольный, я не знаю, какой-то вот э, внутренний не кайф, эстетическое удовольствие что ли получаешь, если ролик тебе действительно понравился, тогда помоги мне его сделать популярным, все что я тебе попрошу поделиться этим самым видосом со своими друзьями и родственниками во всех социальных сетях, где ты зарегистрирован, до скорого, пока.